Тащер Давидик. Блядь, ну мне, мне, мне почему-то, знаете, что кажется? Угу. Адайон. Что за Адайон? Костян здорово. Запис... записывать катки понятно, короче понятно блять эксперименты Давай еще. так она могла прыгнуть блять этот э усилить его пару юшек да. Ну, а что там на топе? Покажите топ-лейн, Ну вот, смотрите, простая математика, я бы задачил бы мидера и топлейнера, блять, стянуться на вражеского лесника. За душем у него хп нету. Смотрим казура видео рисковать Ну, у меня вот, вот вопрос, смотрите, блядь. Джейс начинает душить, а Сет начинает текать. Вот я смотрю на карту сейчас, наверх, да? Что я вижу? Я вижу то, что Джейс дает прокаст, переходит в наступление дают прокаст сет просел по хп блять просаживается дальше по хп ну что что это было блять ну джейд душный да ну First Blood. ну давидик ни хуя не делал он играл пассивно он пассивно играл там уже трэш появился пушьте пушьте пуште ну на топе трэш рано еще конечно трэш но типа там много, много товара не снесут вдвоем задушили ну что тут такого задушили Да как, блядь, к, к, к нему сместился, блядь, трэш, блядь, и все, вот, саппорт оказался на топе, мидер сейчас на боте, ну, блядь, типа, в чем проблема, саппорт, саппорт в миду, трэш АДК получается, да? Ну я понял, понял. У них керри лесной, это Джакс, я понял Ну и что, и что, ну, ну Они сделали им Я с тобой игра-играю, он сейчас умрет. Кнопки отдал, бежит Ну, вот, убили, хорошо Гоу А нахуя вам Дрейк, заберите Герольда, пацаны, вы хуйню делаете Блять, ну, тоже, Давидик, короче, смотрите, почему они, они проиграли, блядь, потому что у них один фронт лейнер, блядь, Давидик, блядь, и все, и пиздец, Казикс, это тот персонаж, хедшот, нахуй, ну, блять, как он умер, они, смотри, смотри, просто прикол, опа, поймали, э, трэш, трэш, внимание, трэш, ловит э, Тристану, срезали нахуй просто вопрос блядь пошел джейс блядь пошел комкурт все забирают спокойненько ебать ура проснулись герой гоу там сильные типы блядь ну они знают что такое командная игра знаете самое смешное? Я знаю, что это еще на, на Трясании. Знаете, самое смешное? Они типа что, недооценивают противника, блядь? Ну, типа, вопрос: какого хуя? Ну, какого хуя вы недооцениваете противника? Короче, я не помню, с какого? С первого или второго сезона набирал себе э, киберспортивных игроков, да вот, но ну, выступать от короче вайлдрифт на ESLах и все остальное, э, с учетом того, что у него там был тренер, да, то есть я там с Комкуртом познакомился, да, то есть мы играли, э, Конкурт был в Миду, да, то есть мы играли, мы общались, мы вели аналитику и как минимум, да, вот я знаю то, что Комкурт как минимум Комкурт Осведомлен, что такое командная игра да, что такое командные пики и командная аналитика я не могу, я просто сейчас я не вижу игры от э, Казур команды просто пиздец, Ребенитесь, нахуй, хули вы ебать обычные типы нахуй я сказал, он сразу мы... обычные типы, которые сделали правильный пик подобрали персонажи для контроля вы, блядь, я не знаю. Бои. Вот смотрите вопрос вопрос у меня сейчас к, к Казуру, а, когда он пикал блять не знаю козикса о чем он думал о том что он будет шотать шотать ну чтоб шотать тебе нужен фарм а, корки полкер да мидер но ну, допустим а где паук Тристана, вроде полкер, но лейтовый. Она может взрывать, но если ее законтролить, она не взорвет. А, Юми, заебись. А кто фронтлейнит, нахуй? В команде? В команде должно быть минимум три фронтлейна. Минимум три фронтлейна. И... Сейчас, посмотрите, где там, блядь. Джакс, Фронт, Джейс, Фронт, Трэш, Фронт, три фронтлейнера, я говорил об этом неоднократно, неоднократно он у красной команды, три, при этом есть Люкс, и есть еще четвертый, это этот, скажите мне, э -э Синджит, которого здесь не видно, четыре фронтлейна, четыре направленного фронтлейна, я хочу посмотреть на, на Заку, Пантихилл есть, он блять сильно у не знаю, там, блядь, типы, нахуй. Я сразу, я Вот что Юми делает. <свист> Вопрос. Против кого собирается грозовая бритва? Ну, к да? Стандарт. Давидик пошел через сокрушитель богов. Ну, просто нюансы, не правда ли? Ну, вот вы видите жир у, проти... ну, вот жир у команды слева, у команды Казура. Пиздец, блядь, слава сломаку, заберитесь, играйте нормально, хулибу, блядь, я не знаю. Боитесь, что ли, пиздец, как будто я ебать. Как будто, блядь, наколову играть, нахуй. Все-таки снять все, блядь, не ну, то я уж сломался, пули молчиться. Инфу давайте какую-нибудь, блядь, я не знаю. Расшись сюда по мише, блядь. Вчера расслабься, расслабься. Раслабься, расслабься, Слушайте инфу, маху, сыграйте, блядь, по фазу туда-сюда и блять. Ну тогда такие турики -то играют, если вы типа, сидите по них шерри, сразу с первых минут вводят. Блять, они сильные, мы типа ничего не сделаем, но пиздец. Никто, блять, слова не сказал, казурый. Блять, все играют, расслабься, чувак. Ну, въебали нас, ну, хорошо играют, ну. Да как вы хорошо играют, что они хорошо сделали? Ну, вот стоп. Видите? Внимание, казалось, что они хорошо сделали, блять? Да? Внимание, что они хорошо Ну, блять, а по факту, ну, типа, Что? Заходи, заходи, да. ну А да. да, да, ну у вас пик голимый, блядь, нахуй. Просто голимый пик. Ну у него Бартолом, блин На First blood. Ну, Вот Что делает Заморского, Джак, Джейс? Что делает супер крутого? Что делает суперкрутого Джейс, нахуй Вот скажите мне, пожалуйста Нихуя, к нему команда стянулась Они дали инфу, блять, они прибежали Дали пиздюлей а У Джейса Бартолом первым предметом Последующий капец, давайте, блядь, свевитесь и, блядь, покадите уже нахуй, на что-то. Э, это не работает. слушай, это не работает. Пожай, вот, Просто играй, расслабься. И на кто-то пойдет. Я Я не вижу, чтобы что-то, знаете, там, какие-то супермовы Джейса были там на уровень претендента, чтобы что-то. Ну, я еще тогда говорил, что командная игра.. Она, блядь, отличается. Ну, ну вот он стрельнул, он промазал, блядь, да? Почему он не в него хуйнул? Ну, типа, претендент бы промазал? Нет, нахуй. Он бы чётенько, блядь, нахуй дал ему в пиздюлину. Вдумайтесь просто, блядь. Просто вдумайтесь. Подойдите, Ну это командная игра, да. Вдвоем заходят, Фарми, фармлю. Все, хуяк Джакс. Хуяк Трэш зашел. Хуяк Трэш убил, блядь. Ну командная игра, командная игра, да, она такая. Работа с информацией, подача информации, блин. Давидик, смотрите, бежит. Ну, типа, он много времени тратит на смещение по карте. Бежал на низ, решил пойти в мид. Задефать мид. Да, то есть, ну, они по карте не, ну, не играют. Типа, они, блядь. Я с изюмами своими подписчиками их выиграл, блядь. С, с такой ротацией, блядь. Мало того, что они перенервничали из-за того, что это турнир. Ну, да, вот, ну, нервы, блядь. Так они не отыгрывают. Они, они ничего, ну, такого сверх не придумали. Я вижу за красной командой командную игру. Командную игру. Там, где один фоловит второго, и еще двое фоловит этих двух, блядь. Это я вижу, блядь. Они говорят, дай ульту, на ульту, блядь. На, на тебе этот, выйди оттуда. Вы, вылетел, блядь. Сейчас цепану, давай цепани, блядь. Ну, пиздец. Вот это я вижу, блядь, не, не слыша их. Понимаете? Давайте на Смотрите, трэш вышел первым, блядь, трэш, флеш хук, какие вопросы к Семену, блядь, ну типа, блядь, они сами с карты не справляются, это не так, что, знаете, он один в девять, нахуй, победил катку, блядь Игра на алмазе 4, прям один в один. Ну да, одни играют команды, другие, блядь, рандомно. Ну, влетел, нажал, стрельнул мимо, но попал. Стрельнул мимо, смотрите, прикол, блядь. Вот, чекайте, чекайте юмор, блядь. Вот, да, смотрите, прикол. Он стреляет, куда? В кусты, блядь, просто ровно. Все, блядь, нахуй. Ну, типа, в чем вопрос? Посмотрите на механику игры Джейса. Шо, шо за морского тут есть? Подлетел, нажал кнопки. Пью, ВЕ. Пью, блядь, все нахуй. Пью по прямой просто. Как, как было автокликом, блядь, нахуй, так и стрельнул, блядь. Куда, нахуй, шо, блядь? Пиздец, непонятно, блядь. Но убил. А убил, потому что что, Игнать висел? Он Игнать висит, видите, блядь. Он стреляет, стреляет, Бил. Мимо кинул просто по прямой в кусты, блядь. Игнай, дотравил, блядь. Ну типа, блядь, что? О, конкурс, Здрасте, смотри, блядь. Хорош, нахуй. Сдались, нахуй. То есть, чтобы компенсировать, нахуй, свой лоу-скилл в командной игре, они решили напасть на команду короче, блядь, а, и в итоге на самого короче, потому что давай, давай. у него есть килы и он является одним из керри персонажей команды, потому что у него в команде синджет, люкс и трэш, блядь, да? А из керри это джейс и джакс, нахуй. В чем вопрос, блядь? Да, выйди, брат... Джакс первый номер, блядь, Джейс второй номер, блядь. В чем вопрос, блядь? Ну вы по пику обосрались, ну и дальше что? Это, блядь, это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 а, АДК у нас Ариана Кто такая Адаюн, блять, нахуй, пиздец Кто такая, бля? что за Ютуб, нахуй Кого не взяли, блять Давидик э, Зелилоо Блять, а ну сейчас Лиг с Ладно. Хорошо. Смотрим. Контроль, контроль, контроль, контроль. Продолжительный паук. Защита. Только я не могу понять, сейчас зачем там браум. Ну ладно, допустим. Хорошо. Комкурт, меду. Я так понимаю. Зикс, адекаса. Саппорт, трэш. Или трэш. Ну ладно, сейчас увидим, короче. В принципе, плюс-минус у меня картинка сложилась. Трэш роумит, трэш саппорт, хорошо. <схири> Ой, блин, пискの, <с finish> Не, ну, знаете, ладно, по делу обхуесосить это хорошо. Типа, сказал, нахуй идем на объект, нахуй, они не идут, ты говоришь, вы что, хуели, нахуй? быстро на объект, блядь. Черти, черти, блядь, нахуй. Пиздец, блядь, вы нахуй, блядь, сейчас сейчас игру сольете, блядь. Ебать, Давидик, смотрите, блядь, делает кил, нахуй. Чекайте, блядь. Давидик делает кил, блять. Разве, блядь, с претендента бы Давидик кил бы сделал? Вопрос. Разби, разве с претендента бы Давидик кил сделал бы, блядь? Да он лимиты, нахуй, все знают, блядь, камилы, блядь, претендент. Ну, ладно. О, хороший претендент, он все лимиты знает, он понимает, нахуй, как ебать. Камилу, блядь, на первых уровнях, блядь, ну типа. А был бы я Олафом, нахуй, у меня был бы третий закачан, блядь, на третьем уровне, блядь. Я по, по 150 чистым уроном хуярил бы, если не по 200, блядь. Ну типа, блядь, вообще просто, подошел чистый урон, он только подошел к репаду чистый урон, блядь. Он бы охуел мне на лане, на Олафе, блядь. ультанешь у меня, нахуя? Пузырал инициирует, нахуй. О, Гарен, блядь. Оп, пошел Оп, нахуй, флэш. Флэш е, ульт, нахуй. Хорошо, блядь. Пошли, блядь. Ульт, нахуй, забрали, блядь. Олафа пока тут не видно, блядь. <Bruxon> Доигрывает, смотрите. Хорошо, чётенько. Трипл килл, блядь. Ну, командная игра, хорошо. Смотрим, короче, что происходит на боте. Да, вот сейчас будет что-то интересное, блядь. Приходит трэш, идет Олаф. Идет команда ФАС. Оп, нахуй, да играл, блядь. Ну, пришел Трэш, ганганул. До этого он стоял, себе ничего не делал. Механика, он не знает, куда бежать, там, вперед-назад. ну. Обычная механика, ну, обычного игрока. Стянули, подтянули. Ну ну что дальше что ну что тут сверх заморского тут нихуя нету заморского блять ну что что что что что на что смотреть блять как их ебут хорошо смотрите прикол чекайте, Давидик сейчас прыгает один, команда Ариана остается наверху, да, то есть АДК остается наверху, Мидер смещается наверх, Гарен Мидер, внимание ну, это по нормальной тактике тактике, короче, киберспортивных команд когда Мидер смещается на дальнюю линию дальняя линия это та, от которой забирают объект, да, то есть там где вот они поставили красная команда, в приоритет себе забрать Герольда у нее в приоритете Герольд. Внимание, ребят. Потому что Гарен сместился наверх. Не для того, чтобы усилить, да. То есть они сейчас будут Герольда забирать. Смотрите, что делает Давидик, блять. Давидик перепрыгивает. Видим, да. Один там. Галев идет к нему. Начинает агрессивничать. Ставит второй в КД. Ждем, ждем, ждем. Приходит трэш, приходит Лисин. Закрывают его в вчетвером, ловит его трэш, перекрыли, закрыли, блять, застилил, килл, будем называть так, Олаф, потому что он дал Ешку, нахуй, добил. Двое выходят в мисс, чтобы они не пушили, а Олаф вместе с этим забрал, скажите мне этого... Олаф вместе с Лисином забирают, при этом Лисина говорит, иди к команде, идите, блядь, ебите их на драконе, я так тоже часто делал, типа, я заберу сам уже, тут осталось 2000, да, сейчас он повернется спиной, удар, смайт, нахуй, я иду к вам, идите, гасите их, нахуй, что происходит, блядь, смотрите, минут двое выходит Олаф, уже, уже забрали, да, то есть, по сути, вот да уже доигрывают, Лисина говорит, иди, да, типа, я доиграю, все, доигрывает, да, то есть, есть информация от Лесника будем так его называть О, в миду тут трое и эти тут трое стоят ну они стали в одной куче блять смотрите просто ну типа смотрите этот прикол трэш сейчас пойдет лицом танковой да смотрите как осторожно заходит трэш оп зашел зашел отошел Смотрите, они стоят в кучке Вот, видите, кучка Олаф Блять, не показывается, да Ну, вроде у него должна быть ульта, да Нет, он без ульты Он просто бегает Одну ешку дал, добил Ну, одну ешку дал Короче, понятно, блядь, да Герольда отправили в мид Хорошо, дальше что Башня упала Ну, забрали я дракона Понятно Дальше что? Мы можем только пососать Вопрос такой, почему четыре чемпиона делают на топе? Я не знаю. Я не знаю, зачем четыре чемпиона делают на топе, если можно пойти закрыть ботлейн. Ну, типа, деф. герой был в меду. Ну, Дикс пришел, доиграл по товару. Они уже в Ихнем лесу. Ну, формятся, закрывают. Ола забирает первый товар. типа казур выложил доказательства того что они не умеют играть в командной игре и при этом он за то что короче это играл не короче что сделал блять, нахуй что сделал короче неимоверного блять? что 4-1, блять, он, он, он, он, он, пиздец, он, <мыл> не, не короче, бля А что там, нахуй, было, блять, <плодисмент> сука? Он один в три идет пентакилы делает, блять, нахуй. Я ебу, что? <мыл> <мыл> что, нахуй, за Морского, пацаны, алло, блять? Вы что, ебнулись, нахуй? <мыл> Бля, мне фани, да мне не хуй, я тоже не хуй. Что тут, блядь, произошло, нахуй, ебать, нахуй, просто, блядь, ну ладно, хуйнято, ладно. Олаф текал, Олаф вернулся. Олаф дал ешку. Олаф подкинул. Хорошо. Олаф дал ешку. Ну, команда его вся здесь. Что здесь? Ну... Что? что? это за хуйня, блядь? Ну, мы точно знаем, что у них нет личной жизни, это уже плюс. Необоснованное обвинение, подкрепленное лишь его догадкой. Предположением. Да, личным предположением. Давай, давайте ждем дракона и мы дракуем на Пойдем, блядь, спать, да я вижу, вижу, они, ну, блядь, ну, ребят, я неоднократно объяснял, что командная игра, это нахуй вам не соло рейтинг, блядь, там, где вы бегаете, блядь, о, ебать, хорошую штуку сделал, пацан запушил, блядь, понимаете, ну, есть разница. Запушьте там все, блядь, за дрейкой, ну. Ну. просто, блядь. Здорово, Да, вот смотрим, как этот как команда Казура нихуя не смогла сделать блядь, против команды, короче, Уэйлдрифт. И, и, и после чего они, блядь, напали такие типа, мол, ебать мы... Ебать мы молодцы. Никакой, блядь, инфы, блядь, по командной игре, блядь. Никаких смещений, никак, никакого коллинга, нихуя. Вообще нихуя, блядь. И самое что интересное, самое, что вот прикольно, да, типа, это играет не Семён, блядь. А что сделал э, Семён сверхъестественного? Сука, что нахуй? Просто, блядь. Что нахуй сделал он сверхъестественного, блядь? Я не вижу, блядь. Я не вижу супер мега, я вижу командную игру. Когда приходят друг к другу, блядь, и вместе все делают, блядь. Пиздец, нахуй. блядь, если ты его я тебя нахуй. Насколько я знаю, Казур это соло игрок. К командам он не относится никак, блядь. Это я... У меня направление на канале, да, допустим, развитие, блядь, комьюнити комьюнитинах в разных направлениях. Как личное развитие, так и командное развитие, чтобы понимать, что командная игра. Ну, типа, и что, и после вот, это вот, вот этих игр они... Поднимают бучу, какие они, типа, киберкотлеты? Они не умеют играть в команды, у них нихуя нету. У них даже столько голоса нету, нахуй, который скажет, ребят, фокусим того, фокусим этого, у этого КД, этот отдал то, этот смещается туда, нахуй. Нету, блядь, о чем речь? Это всего лишь хуя, вообще хуя. Ну, он 10... Ну, короче, смотри, 10-1, это не он играет, чуваки, воров нахуй. 10-1, так он не умирает, нахуй. Вы его не убиваете, блядь, вы его даже не фокусите, нахуй смешно, Что вы, блядь, делаете? Его, нахуй. Его. Ему сказали, запушь за последний тавер, блядь, он забрал, нахуй Блядь, я не верю, что я играет. Это, это смешно, нахуй, D4, ничего не бать, да, нахуй D4, нахуй, D4 играет в команде, блядь, а вы, нахуй, в салаку гоняете в командной игре, блядь Хуя себе, блядь, пацаны, нахуй. Аллилуйя, блядь, обосрались вы только шо, блядь. И девчата, блядь, пацаны и девчата, вы только шо обосрались, нахуй. Просто, нахуй. Пиздануть каждый умеет, а показать на деле, нахуй. Ну, блядь. Показать на деле, блядь. Что? Это играть не короче. Так вы его и не фокусили? Они его не фокусили. Они сосали всю игру. Их пришли, ёбнули команды, и все. Пришли, вырезали, и все. Пришли, ёбнули, ну, и все. Да, ну да, типа, что да. мы смотрим? Давиди, как он тебя бесит? Ну... Он своеобразный, знаю. У меня он тоже бесил как бы. Сейчас уже не бесит как бы. Сейчас он начал ко мне был прислушиваться все-таки. Все-таки прошло время как бы. Давай. Я играл с Тащером, я играл с Давидиком. <свят> Я знаю, как с ними сложно играть, ну, Успех, да. сложно с ними, реально сложно, у них своя тактика играет. Вот они проиграли, типа. Да, ну они проиграли. Типа, ну. Да без бег, ебать, они взяли, нахуй, без короче, вокруг, какого-то родового типа, блядь. Который, нахуй, алмаз 4, бля, 5 сезонов, а тут, ах он ебет, а бага, блядь. Он не ебет, нахуй, боже мой. Ну, как делать, да, реально. Во-первых, нахуй... А, нет, давайте заслушаем Мне кажется, что у них какой-то, блядь, другой состав был прошлый раз. Вот они против играли. блядь, да, короче, вы, смотри, посмотри. Это просто чел, блядь, это А у вас в 4, блядь, в этом сезоне 48, блядь, а у вас Да, тут он заходит, ебать, 11-2, блядь. Так вы нахуй играть не можете, нахуй 11 2 блядь. Пиздец, блядь. Сейчас подождите. Я отмотаю, блядь, покажу, блядь. Нахуй. Шо, шо вы сделали такого, чтобы нахуй его обсырать, блядь, блядь, кажется. что нахуй, короче, вот, Смотрите, блядь, просто нахуй. Это просто человек, играет его А у вас 4, нахуй. В этом сезоне 48 дрета, блядь, а у вас 4, нахуй. Да тут он заходит, ебать, 11 2 блядь. Ну и что, блять? Что он сделал, блядь? Объясните мне нахуй, блядь. Одиннадцать-два, нахуй. Что он сделал, блядь? Сука, соло вытащил катку, блядь? Сука, позор ебучий, нахуй, Ютуба, блядь, аналитики, нахуй. Сука.